Община Виссариона это уникальное место, где можно встретить много художников, музыкантов и людей искусства. Сейчас мы направляемся в дом к известному художнику Гончарову. Творческий процесс это процесс постоянного такого обучения. Вот. То есть у меня тут мастерская, я пишу картины, где-то их выставляю, как-то их... Значит, Показываю... Вот эту вот картину я уже видел, только она была поменьше формата, там стояла выставлена. Ну да, там был постер, а это оригинал. Здесь, а, это да, оригинал. здесь оригиналы, да. А там, ну, а, там говорят... а там репродукции... То, что отпечатано на холсте, угу. оформлено, выставлено, выставлено, потому что, ну, все же, как бы, людям интересно, нравится, они покупают и мои репродукции, и, э, работы учителя, которые мы отпечатали также я оформили их, поскольку работы очень интересные сами по себе, ну и то, что просто э, учителя хотят э, взять на память приобрести повесить себе mm -hmm. куда-то. Об уникальности, опять же, э, учителя, что э, я-то прошел э, школу, так сказать, э, отчасти академическую, так сказать, рисунок, там живопись. Вот. Uh -huh. а, учился 6 лет, 6 лет в институте значит, а он-то ведь нигде не учился и он с легкостью значит, брал получается пастель и делал совершенно потрясающие портреты вот это его картина это его работа, да, это дочь цыганского барона из Латвии с которой мы знакомы. Так, а это? это тоже, это была это пастельная работа, называется Пион после дождя. Есть работы маслом. Вот первые, с которыми ко мне приезжали в Челябинск. Это мелодия заходящего солнца. работа романтика, то есть если смотреть на оригинал, совершенно потрясающая техника такая средневековая лессировочная, вот, которая совершенно исключительно натурально передает материал. В Москве у нас была выставка-конкурс называлась "Традиции и Современность", это было Центральном доме художника в Москве. Там участвовало более 650 художников из 25 стран. Угу. Вот. Нас пригласили, мы выставили свои работы, и по завершению этой выставки организаторы и жюри тем номинациям, которые были, 4 номинации, добавили еще одну за свежесть взгляда в живописи. И в этой номинации стали призерами Виссарион и я. Это как исключение было из что в одной номинации, значит, как бы победили два художника сразу. А, кроме вас в эту номинацию кто-то еще претендовал? В эти было, было еще, было, да, было, да, да, да, было еще да. несколько человек номинантов. Вот. То есть это такая тоже забавная история была. Учитель вышел на сцену, ему вручили, значит, цветы, диплом. Вот встает, поднимается, значит, э, организатор выставки говорит: Вы, "Произошла еще тут по ошибочка что-то недоразумение, Я думаю, ну вот сейчас дали и также сейчас и заберут, вот, потому что у нас все может быть в стране, так сказать. Вот, но она вышла и сказала, что здесь вот не один, а два победителя, То есть, и мы уже после этого успокоились. Как давно вы обитаете в Петропавловке? В Петропавловке мы 2002 года жили до этого в Челябинске. Вот, жили там до тех пор, пока не познакомились с ребятами и вот с тем явлением, которое вот здесь происходит интересными такими какие-то вдохновленные э, э, с интересными взглядами на жизнь, вот потом я узнал, что это оказывается, так сказать, вот э, последователи э, учения Виссариона, вот было это все интересно узнать, но затем я прочитал, так сказать, другую информацию из СМИ, узнал о том, что это э, тоталитарная секта э, во главе, значит, с, э, с Виссарионом. и тут отбирают паспорта, и, значит, э, люди недоедают, и какой-то у них своеобразный образ жизни здесь. Но нам как-то вот стало интересно посмотреть, что же на самом деле там происходит, и мы, значит, с супругой Поехали сюда посмотреть, как же все на самом деле здесь. Но приехав сюда, мы познакомились еще с большим количеством ребят, интересного, которые занимаются творчеством. Вот. Встретился и с Вадиком, и с учителем. И, в общем-то, это как в итоге определило мою дальнейшую судьбу. После этого мы стали искать уже место, где же можно здесь поселиться. Вот. То есть то, что было в прессе, в СМИ, естественно, это все как бы была абсолютно ложная информация. Вот. Ну вот так вот мы здесь и оказались. То есть мы сразу в 2002 году мы первый раз появились. И в принципе в этом же году начали строительство и дома. и Сначала это баня была. В ней жили, потом дом построили и затем мастерскую, в которой мы сейчас находимся. Что для вас явилось главным мотиватором переезда сюда, из города, вот именно в эту вот деревенскую глушь? Что было вот главным, так скажем, триггером, после которого вы подумали, все, вот это мое, я перееду сюда, здесь мне будет хорошо? Что это была за мысль такая? Знаете, вот в нашей такой творческой среде, в которой вот, которая была там, на Урале, в Челябинске, значит, euh, euh, среди друзей ну, ходили такие мысли. Хорошо было бы объединиться в какую-то такую, euh, такую так, такой творческой группой, объедини, объединившись куда-то уехать на, на свежий воздух, какую-то деревню, значит, там изолироваться от общества, растить какой-то огородик свой. Рожать, воспитывать детей в такой в творческой обстановке, потому что это были не только художники, это были и музыканты, и так сказать, писатели, и поэты. Вот. Ну, э, вот такие мысли ходили на протяжении там не одного года. Потом это как-то значит э, забылось. И вот когда ко мне приехали ребята и рассказали о том, как они живут здесь, э, интересно в творчестве то есть я как-то вот это начал сопрягать с теми мыслями которые были раньше вот. и когда уже мы приехали сюда пообщавшись с ребятами познакомившись пообщавшись с учителем значит я понял, что это именно то место, где мы должны жить. То есть самое главное, это не природа и какая-то изысканная, а самое главное богатство это люди, где можно общаться на разные темы, на темы, которые нас объединяют. Вот, и то, что касается учения, я, может быть, тогда не совсем это до конца и глубоко понимал, вот, но это очень мне легло на сердце и тоже было каким-то таким важным, очень важным элементом для того, чтобы переехать сюда. Хотя вы понимаете, что поменять место там, где, так сказать, и все знакомые, где, так сказать, все уже свое, где можно решать любые проблемы, так сказать, и э, технические, материальные, и творческие, и так далее. То есть э, это было достаточно сложно. Но вот это вот все э, перевесило, и мы поняли, что это именно то место, где и детей можно здесь, так сказать, воспитывать в этой обстановке, такой чистой, творческой и экологической, так скажем. Плюс, тогда я уже тоже понял, что у меня есть э, учитель, которого можно обо всем спросить и который ответит мне на те вопросы, которые, которые у меня возникали. А какие вот вопросы возникали? Вопросы возникали, да, да, разные. Это касалось mm. и быта, это касалось и творчества. Вот. То, что касается э, творчества, учитель предложил мне в 2004 году поучаствовать с ним вместе в выставке, в таком в проекте, который назывался «Духовный путь искусства». То есть э, три художника, э, Виссарион, значит Николай Мищенко и я, мы создали такую коллекцию работ, которая у нас уже была. И с этой коллекции нас приглашали в разные города России, в разные города Украины, ближнего зарубежья, практически мы все союзные республики объехали, то есть мы ехали туда куда нас приглашали ребята, которым было интересно это все посмотреть и показать, так сказать, своему городу. Вот. То есть за 4 года, за 3,5 у нас прошло 28 выставок. То есть мы где-то по 2-3 недели выставляли свои работы, переезжали потом в другое место. Вот. То есть вот такой был у нас творческий такой экскурс по, по городам России. Вот. На основе этого учитель, на основе этих встреч, которые происходили с педагогами, со студентами и просто любителями творчества, получилась вот такая вот книжка, у меня где-то здесь есть альбом работ учителя. И где большую часть того, что он говорил, значит, там запечатлено, отражено. То есть на все вопросы, которые мне, которые мне были интересны, в общем-то, он ответил. Вот. Хотя после этого тоже были вопросы. Ну, в общем, вот то, что касается жизненных вопросов, это тоже, конечно, было много подсказок. Это и личного характера вопросы были и касающиеся нашего здесь жизнеустройства и так далее.